I just fell into my pool Oh, you И вот такие икрия в бассейне Такая-то отпущенная улетит надо выпустить. Пойдем выпустим. на улице тебе там будет И я хочу представить эту маленькую I'm not sure what's gonna happen. Uh, okay, just don't grab it too hard. Стива, что это? Уже сухие? что ты Эта птичка сегодня упала у нас в бассейн, я ее достал, у меня есть видео, можете посмотреть, сейчас моя дочка захотела подержать в руках. Птичка уже высохла практически и она готова летать, но ее Авива не отпускает. Я не, хочу не хочешь отпускать. С ними играться нельзя, они умрут, если будешь играться долго. Не зажимай только сильно, хорошо? Да, сказать. Нежненько, да? Я хочу еще коровки подумать. Я хочу всем показать. Всем покажешь? Да. Кому всем? Моим а они посмотрят видео. Я хочу по а ну поцелуй. Еще раз. Еще? Царапает? Ну вот что ты отпустишь птичку? Давай посмотрим, она полетит уже сама. Нет, она к нам не прилетит. Она улетит к себе в домик. У может, маленькие ждут ее. Мы же не знаем. можем не оставить дома я, хочу показать, как я ее. Да? да? на видео посмотрим. готовы отпускать ее на ладошку так поставь себе нежно конечно Нет, нет, не, она отпустит. Ничего-ничего, <музыка> <музыка> надо залазить повыше. Вот так. А ну волосы убери Повернись поверни, поверни, поверни сюда И смотри на меня Головку выше Не хочешь улетать? Ты же попросила. Хочет? Она умрет, кот ее спрятал, на камере не, вижу, не видно. готова отпустить как нет а если тебя домой не будут отпускать тебе будет нравиться спроси у нее где она живет Пальма. Вот птички погоняют. Айо! Ардок погоняет? Да, видишь? Видишь? Они погоняют. Вижу. Вот, над нами летят орлы. Магия. Птичка смотрит, папа. Ага, только верх ногами ты видишь. Поднялись орлы, где-то что-то вокруг умерло, наверное. Давай уже отпускать ее. И пойдем по нашим делам. Так. Мне надо пойти курочек кормить. Ну я пойду, а ты пока сиди, хорошо? Да. Да, может пускать вот так? Угу. не хочет так и знала не хочет? Нет. сейчас она стряхнется бы... она просто полюбила тебя она хочет еще то я ее любила да ты чего не идти сейчас перышки Расправит и улетит. No. My... This... Моя... моя дочка учится по-английски разговаривать Mm-hmm. want to fly? No. Oh wait. This but much put us to the Она перышки расправляет, готовится к полету, сейчас смотри. Конечно, она у нас живет здесь. И сюда он не упадет? Ну, надеемся, что больше не упадет. Может, не Да. Но она вот сейчас только расправляет крылышки и будет улетать. <смех> <смех> ну иди пописи <смех> я, я хочу еще подержать Конечно Ты же держала Ну попробуй подержать Ты хотела писать <смех> А ну, поцелуй птичку. А ну так волос убери назад. Да! Ну не зажимай, пожалуйста. Ну все, давай уже поддержал еще раз. Мы на видео покажем маме Да. Я зачем буду. дома отпустишь и будет разобьется птичка теклышковые ночью угу. а, ну а давай отпустим а уже уже много времени прошло ой там родители смотрят конечно а нет ждут родители Такие крылья большие есть Представляешь, какие лежки, классные крылья? Да У меня тоже вот такие крылья есть Есть только с бабочками Закой, закой, закой Сейчас опять посыпаем крылья Да, Да, баб. Угу. Если ты положишь, она будет поправлять перышки, чтобы улететь Ой, я хочу... Но она умрет, мы долго не можем держать птичек Там птички еще Да, все ждут Когда эта девочка отпустит птичку на свободу А там еще и птичка еще она... Ну да, у нас много птичек И все ждут Ждут тебя. Все будут радоваться. Файерворкс сделают, чтобы птичка улетела. Слышишь, зовут? Все, отпускай. Так уже немножко, уже 15 минут и держишь. Не зажимай ручку, открой ручку. Уже... О, вот так. Девочка с птичкой. Кори уже пришел. Вкусно. Ага. О, он посадился. Да. Да, вот он. Юрдак? Нет. Она ходит помочить ноль. No. Не, не, она только высохла. Пусть ещё она тебя покакает. Wow. Что? Что она Как они делают? И да так тоже. И цыплятки так тоже? Да. И можно на пальчики. Вот. И можно на пачки. Подожди. Она бы ближе к твоему сердцу двигается. Так? Угу. Что ты делаешь? Она к тебе. Он поближе к тебе двигается. Ты смотри на нее, она на тебя. Я по поеду к маме, как она тебе. Так она улетит в доме. Она улетит? Да. В доме? Да Разобьется в окно, она полетит на свет А я буду держать ее Мы уже показали маме <coughs> Давай я пойду ее на дерево положу Можно я тоже? Вот сюда положу, хочешь смотри. Отсюда ей будет легче улететь Держи ты, я тебя подниму, okay? А ты ложи ее сюда. Видишь? и улетела на дерево хорошо у нас пятен упадет в бассейн надеемся что не упадет ну скажи мне какие у тебя впечатления что ты держала рыб, э, рыбку говорю, птичку в руках да я хотела еще долго держать ну ты долго держала я вообще с тобой поделился принес показал тебе так, она могла бы сама улететь. Я не отпускал, говорю, Авива должна обязательно увидеть птичку. Тебе понравилось? Будешь спасать птичек? Да. Ну все, давай скажи. Все подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на Авиван канал. Нажмите колокольчик, так. she's in the Bye. store. Bye. Bye.